Разберем решение задачи номер 15 из второй части демонстрационного варианта ЕГЭ-2015. Это тригонометрическое уравнение, которое под пунктом А необходимо решить, и под пунктом В сделать выборку корней, принадлежащих указанному промежутку. Начнем с решения тригонометрического уравнения. В левой части мы видим косинус двойного угла, который раскладывается на 1 минус 2 синус в квадрате х равно. Правая часть представляет собой формулу приведения, которая раскладывается следующим образом. Косинус π 2 минус х. Это есть синус х. Как легко это вывести? Имея единичную окружность и помня, что все значения косинуса лежат на оси х, а все значения синуса на оси y Точка Пинанва это вот эта точка. Минус х обозначает, что мы должны двигаться в обратном направлении, в отличие от того, когда мы двигаемся в положительном. Положительное это против часовой стрелки, отрицательное это по часовой стрелке. Соответственно, чтобы узнать, чему равен косинус пи на 2 минус х, не, нам необходимо встать в точку пина 2 и двигаться вправо, то есть по часовой стрелке, на какой-то угол х. При этом мы попадаем, мы попадаем в первую четверть, где и косинус, и синус положительные. То есть знаки мы выяснили. При переходе через точку π на 2 и 3π 2 все функции меняются на противоположные, То есть если стоит косинус, то... Имея в аргументе π на 2, получится синус. Если синус, то получится косинус и с тангенсом и контангенсом аналогично. То есть мы записываем синус и определяем знак по четверти, в которую находится косинус при повороте на вот этот х градусов. То есть это положительное значение. Записываем плюс синус х. И вводим подобные. Видим, что и справа, и слева у нас единичка плюс единица. Если мы перенесем какую-нибудь из них в противоположную часть, то получим в сумме 0, то есть можем их вычеркнуть. Остается минус 2 синус в квадрате х и минус синус х в другую часть. Перенесем минус синус х в левую часть. Минус 2 синус в квадрате х плюс синус х равен нулю. Вынесем общий множитель за скобку, то есть синус х. Останется минус 2 синус х плюс 1. Получили произведение двух множителей синус и скобка. Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. То есть это либо синус х равен нулю, 1 минус 2 синус x равен 0 решим два простых уравнения синус x x равен опять будем работать по единичной окружности чтобы не мучиться с запоминанием табличных значений имеем окружность вспоминаем что все значения синуса лежат на оси y все значения косинуса на оси x отмечу находим точку 0 на оси y это вот вот эта точка ну то есть соответственно находим точку, которая принадлежит окружности вот у нас точка с координатами 0,0. 0. И вот у нас точка, где вторая координата равна 0. И вот эти две точки. Но так как у нас синус, функция периодическая, соответственно, мы можем попадать в эти точки бесконечное число раз, поворачиваясь на определенный период. Мы могли бы записать, что вот эта точка – это у нас 0, а это π. Да? То есть в 0 мы можем попасть 0 плюс 2 пика так как функция периодическая с периодом 2π. И в эту точку мы можем попасть как π плюс π. Но объединяя два этих решения, мы можем получить из нуля мы можем попасть в точку π, повернувшись на π, из π попасть, соответственно, в 2π и так далее. То есть можем записать кратко как πk, где k принадлежит целым числам. Решим теперь вот это уравнение. У нас получается 2. Синус х равен единице. То есть синус х равен 1,2. Также будем решать по единичной окружности. Опять вспоминаем, что по у это синус. Решаем очень просто. Слева у нас синус х, справа 1,2. Так как синус – это у, то 1 вторая – это тоже у. То есть получаем функцию у равно 1 вторая. Это функция прямая, параллельная оси х. Находим точку пересеч точки пересечения этих двух графиков, то есть это окружности и прямой. Вот они, две точки. Вспоминаем, при каком угле поворота Синус равен второй. Это 30 градусов, то есть π на 6. Как называется эта точка? Мы видим, что вот эти углы у нас одинаковые, то есть по 30 градусов π на 6. Это угол π. Чтобы попасть в эту точку, нужно из π в противоположном направлении, то есть в минус, вычесть π на 6. То есть π минус π на 6. Это 5π на 6. Таким образом получаем две пары решений. Пи на 6 плюс период функции и 5 π6. Удобнее записывать так, а не по формуле. Потому что ну, формулу можно где-то забыть, что-то пропустить. А здесь однозначно мы можем решить и найти два решения. Уравнений. Таким образом, решая исходное уравнение, вы вот получили три пары решений. Вот это и вот этих два. То есть пункт А у нас решен.